Всем К на 31 декабря 2021 года. Так, этот день у нас будет пятница с 6 часов, 00 до 12 часов, карточка утра. Целых 6 часов вы будете думать, у вас будут мысли. Возможно, кто-то в это время будет спать, будут сны снятся. Сни... Извините, будут сняться сны. С какой темы будет сняться, да? О чем именно? О чем, возможно, сны захотят вас предупредить? О чем-либо сообщить? О чем-то посоветовать? О хобби, то, что нужно... Учиться. Учиться именно тем знаниям, которые вам нравятся. Которые вы хотите не то, чтобы стать мастерами чего-либо, а чтобы понять именно те знания, для того, чтобы понимать, как знания помогают именно в жизни, какой опыт и также какие плюсы в жизнь приносят именно какие-то соответствующие знания. Знания — это всегда не просто опыт. Знания — это именно то, то, что, по идее, должен знать каждый человек. Обязательно знать. Знать практически обо всем это невозможно, но хотя бы не то, что нужно стремиться, а вообще всех людей обучают обязательно, передают опыт других людей, получают также опыт знания не только вот свой опыт жизненный, также и других людей, и это все вместе сообща, и также много чего узнается, и получается то, что знать. Знание — это и есть знать, знать, где мы сейчас, что мы делаем, что нас окружает. Обязательно нужно знать, что происходит вокруг вас. Всем пока!